Всем привет! Показываю квартиры в жилом комплексе Сокол. По каждую покупателей решил воспользоваться случаем. Заодно покажу и вам. Неоднократно делал видеообзоры по жилому комплексу Сокол. Находится он в центральном районе Сочи на переулке Горького 24. Закрытая территория, само собой, подземная парковка. Это два дома бизнес-класса, детские, спортивные площадки. Вот здесь вот летом работает фонтан. Сразу говорю, что обслуживание здесь совсем не дешевое. 76 или 78 рублей с квадратного метра. Все коммуникации центральные. Как видите, вот и... Спортивные здесь площадки. В общем, на самом деле, это один из самых крутых комплексов. И квартиры здесь совсем не дешевые. А сейчас буду показывать 47 с небольшим метров, 51. Есть еще в продаже трешка 86 метров. В общем, посмотрите. Да, вот, кстати, только сейчас подсветочки все включились. На самом деле, вечером здесь ну, очень красиво. Очень круто, реально. А летом еще лучше, потому что работает этот фонтан. Какая входная группа. Здесь вас встретит приветливый администратор, такие почтовые ящики, все висят картина, подсветки, люстры. и лифт спускается на парковку. Так темнеет уже, извиняюсь, но так получается, но показать вам нужно. То есть вот это прихожая 47, сколько нас хвостиком, Здесь один стояк, а, то есть санузел здесь, соответственно. Здесь кухня-гостиная и спальня. И сейчас покажу еще 51 метр. Балкон. Вот такой вид. Это 51 метр. То есть, вот мы зашли в квартиру. Здесь большое преимущество, то, что стояка два. То есть, вы можете вот здесь санузел сделать, соответственно, там кухня-гостиная. Либо вот здесь можете сделать... В санузел, либо здесь кухня-гостиная. В общем, есть, как говорится, варианты, то есть витражные окна, ну здесь тихая сторона, не жаркая, но сторона. И сейчас еще на балкон выйду. Вот такой вид будет с балкона. Озвучиваю цены на сегодняшний день. Просто, чтобы вы понимали, два дня назад цены были дешевле. 47 метров с небольшим она стоит 13 300. 51 метр стоит 14 300. 88 метров стоит 21 300. И 86, там она у нее вид по-лучше, будет стоить 22 миллиона 300 тысяч. Также есть продажи 28 метров, нужно узнавать актуальность. Кое-что было с ремонтом. В общем, если вас интересует жилой комплекс Сокол, конечно, звоните, пишите. Обязательно помогу вам приобрести здесь квартиру. На мне сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость Сочи.